Привет! Нужен новый мотоцикл? Он есть в нашей компании «МотоСтронг». Запомни этот бренд. Здесь на лучших условиях продаются обслуженные мотоциклы без пробега по СНГ с полным пакетом документов. Весь ассортимент представлен по ссылке в описании. Звоните, таких классных мотоциклов вы нигде не найдете. Если вы не можете приехать к нам, то мы сделаем видео осмотр мотоцикла и поможем с доставкой в Россию. прямо сейчас мы разберем очень распространенную АКПП для Nissan Infiniti. Встречаем RE5R05A. Автомобили Nissan и Infiniti оснащаются автоматическими коробками переключения передач дочерней компании Jatco. С 2000 года компания Jatco выпускала пятиступенчатые автоматические трансмиссии, которые были созданы для установки на автомобиле с продольным расположением двигателя. На автомобилях Nissan эта трансмиссия имеет обозначение RE5R05A, а собственное обозначение – GR507A. Ее устанавливали в паре с 4, 6 и 8-цилиндровыми двигателями практически на все существующие модели, на все пикапы, начиная от Навара заканчивая Титан, на внедорожник Pathfinder, также на купе Z350. также Эта коробка эксплуатировалась на Infinity, на седанах G M и Q-серии, а также на кроссоверах EX FX и QX до 2010 года. Также Эту трансмиссию использовала компания Suzuki на пикапе Экватор, а компания Hyundai устанавливала ее на Genesis Coupe, а также на Minivan Starex. На базе этой трансмиссии была создана автоматическая трансмиссия, автоматическая для Subaru TG5C. Эта трансмиссия разработана на основе ее надежных четырехступенчатых предков, добавлением пятой передачи. В ее основе три простых планетарных редуктора, которые управляются шестью пакетами фрикционов, три сцепления, три тормоза, также одной тормозной лентой и тремя обгонными муфтами. В общем, это очень консервативная конструкция автоматической коробки. В гидроблоке 7 соленоидов. Эта трансмиссия оснащена внешним радиатором, который встроен в радиатор охлаждения двигателя. В первые годы выпуска много коробок погибло из-за попадания антифриза в трансмиссионную жидкость из-за трещины в радиаторах. Пятиступенчатая КПП Nissan для продольной установки чувствительна к качеству трансмиссионной жидкости. В нее положено заливать Nissan Matic Fluid J. И делать это надо по необходимости, то есть при каждой в замене масла в двигателе стоит обратить внимание на уровень трансмиссионной жидкости и на ее прозрачность. При необходимости надо слить старую трансмиссионную жидкость, заправить новую. Удастся слить только половину объема. Заправляется жидкость через трубку щупа. А меряется уровень щупом. Также можно слить старую АТФ через трубку от радиатора охлаждения коробки и одновременно заливать новую через трубку щупа. Двигатель в этом случае должен работать на холостых оборотах, и в этом случае удастся обновить практически весь объем трансмиссионной жидкости, добившись ее осветления и очистки. Масляный фильтр этой трансмиссии имеет стальной корпус, фильтрующий элемент стальная сетка. Трансмиссия получилась очень надежной, можно даже сказать, что неубиваемой механически. Но инженерам долгое время не удавалось оснастить ее надежные и гидравлика, и Поэтому ежегодно выходили обновления гидроблоков и электронных компонентов. Своевременная замена трансмиссионной жидкости, установка фильтра тонкой очистки и чистка радиатора охлаждения поможет продлить жизнь этой трансмиссии до 300 тысяч километров. Гидротрансформатор трансмиссии Jatco в режиме Drive блокируется только на 5 передаче, а его муфта блокировки может работать в скользящем режиме на 4 и 5-й передаче. А в ручном режиме муфта блокировки начинает блокироваться уже со второй передачи. В большинстве случаев трансмиссия Джатка приезжает на капремонт из-за сильного износа муфты блокировки гидротрансформатора. Индикатором износа является подтекание трансмиссионной жидкости через сальник маслонасоса. Это происходит из-за вибрация гидротрансформатора во время блокировки. А вот если вибрация гидротрансформатора ощущается при езде, то тогда страдает втулка маслонасоса и сам маслонасос может пострадать. В случае ремонта гидротрансформатора будет не лишним разобрать эту трансмиссию, заменить фильтр, поставить ремкомплект, заменить изношенные фрикционы. Своевременный ремонт гидротрансформатора поможет избежать дорогостоящего ремонта этой КПП. Ну а прямо сейчас развалит на части Эту коробку. Серега, встречаем! Привет! И мы начинаем нашу разборочку. Сняли фильтр классической японской конструкции по состоянию все чисто. На гидравлическом блоке установлена пластиковая монтажная плата с контактами для электрических компонентов, соленоидов и датчиков. Она не блещет надежностью и из-за вибраций лопаются контактные дорожки и места пайки. Чаще всего происходит обрыв контактов к центральным соленоидам. После этого трансмиссия переходит в аварийный режим. Появляются ошибки, такие как P1757 и P1759 и многие другие. Практически каждая трансмиссия, вот такая столкнулась с этой проблемой. Но, благо, она очень легко лечится при помощи паяльника. Проблемы с платой могут возникать из-за скачка напряжения в бортовой сети, например, из-за прикуривания аккумулятора. Гидравлические плиты трансмиссии JATCO имеют много модификаций, поэтому подбирать их надо по ВИН. Соленоид главного давления является модулирующим. Все остальные соленоиды двухпозиционные шифтовые. Соленоид Low-Cost поставляли три разных поставщика, но они взаимозаменяемые. А вот для Infinity этот соленоид имеет Особые параметры и уменьшенное сопротивление обмотки, поэтому для автоматов Nissan он не подходит. Среди остальных соленоидов есть нормально открытые и нормально закрытые. Последних три штуки. У них носики на корпусах. Эти соленоиды взаимозаменяемые, но надо учитывать тип их работы. Эти соленоиды служат примерно 150 тысяч километров и выходят из строя из-за обрыва обмотки. Неисправность соленоидов вызывает фактически те же ошибки, что и обрыв контактов. При эксплуатации этой трансмиссии на загрязненной трансмиссионной жидкости соленоиды подклинивают, что вызывает пинки при переключении передач. А пинки, в свою очередь, вызывают сгорание фрикционов. Маслонасос классического шестеренчатого типа. В нашем случае состояние отличное, что маслонасоса, что статора. Сцепление input участвует в передаче крутящего момента на второй, третьей и четвертой передачах. Увеличенный зазор в пакетах сцеплений этой трансмиссии приводит к пинкам при переключении с 3 на четвертую и с 4 на пятую передачу. Если пакет сцепления input сгорит при пробуксовке, то тогда барабан входного вала может треснуть. По сварному шву. Пробуксовка пакета сцепления Input происходит из-за некорректной работы соленоидов, а также из-за потери давления трансмиссионной жидкости. По состоянию все отлично. Эта трансмиссия рассчитана и на очень серьезные моторы. Поэтому в ее первом пакете сцеплений аж 7 фрикционных дисков. Начинаем считать планетарные редукторы. Вот первый планетарный редуктор, который мы специально для вас разобрали. Вот его солнечная шестерня, вот водила с сателлитами и вот его коронная шестерня. Тормозная лента тормоз-фронт используется на заднем ходу и на третьей и пятой передачах. Если владелец допустил эксплуатацию этой трансмиссии на горелой трансмиссионной жидкости, то тогда барабан овердрайв будет проскальзывать под лентой, что приведет к перегреву этих деталей. В самом плачевном случае барабан овердрайв может деформироваться. Состояние барабана овердрайв и тормозной ленты в нашей трансмиссии отличное. Достали оставшиеся два планетарных редуктора. Вот средний планетарный редуктор его водила, солнечная шестерня и коронная шестерня. А вот задний планетарный редуктор его водила, солнечная шестерня и коронная шестерня. Водила заднего планетарного редуктора имеет алюминиевый корпус, который из-за чрезмерных нагрузок не просто разваливается, а разбрасывает фрагменты корпуса по трансмиссии. Солнечная шестерня этого редуктора находится на вале, на котором присутствуют 4 уплотнительных кольца. Инженеры компании JATCA по оригиналу сделали их из полиэфиркетона. Они имеют неплотную посадку и поэтому плохо удерживают давление ТФ при перегреве трансмиссионной жидкости. Кольца от неоригинальных производителей есть тефлоновые. Они работают лучше, потому что у них плотная посадка. Мы сняли одно из колец. и Обратите внимание на его волнистый профиль. Это признак оригинала. Сцепление High-Low используется на заднем ходу и на передачах 3-4-5. Барабан этого сцепления имеет каналы АТФ, уплотненные кольцами. Если трансмиссия без капремонтов прошла 300 тысяч километров, то износ этих колец может привести к потерю давления, которое подается в барабан Директ. Сцепление High Low в отличном состоянии. Сцепление Direct участвует в передаче крутящего момента на 4 и 5 передачах. Эти фрикционы сгорают следами за фрикционами input. Все по тем же причинам, связанным с недостаточным давлением для сжатия фрикционов. По состоянию все отлично. Тормос реверс задействован на заднем ходу. Состояние огонек. И последние два тормоза – тормоз Low-Cost, который используется на первой и второй передачах в ручном режиме, и тормоз Forward, который используется на первой и второй передачах. Состояние у обоих комплектов отличное. Ну что, разборка трансмиссии, которая предназначена для очень мощных двигателей, закончена. Итак, Серега резюмируй.